Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев, компания Natan Group. Мы завершили объект. Объект э, у нас завершён порядка уже, наверное, полугода назад. Заказчик здесь проживает. Э, объект у нас с историей. С точки зрения того, что объект затянулся, менялись бригады, э, было потрачено много силы, времени и собственных средств, и нервов заказчика и наших. Но объект завершён. Подробно в этом видео видеообзоре. Сейчас мы находимся в коридоре этой квартиры. Что у нас здесь было сделано? Первое. Входная дверь у нас находилась на этом месте. Заменили накладку на входной двери. Белые двери у нас шли по проекту. Установили здесь видеодомофон. У нас здесь стоит мастер-выключатель, который отвечает за освещение на квартире. То есть, когда вы уходите, вы можете выключить этим выключателем полностью все комнаты, за исключением всех розеток, которые находятся в этой квартире. Дальше. На потолке у нас гипсокартон полностью по всей площади квартиры. У нас световые линии, которые монтируются в гипсокартон по помещениям давайте вкратце ванна спальня спальня номер два и кухня-гостиная комната здесь у нас гардероб что было выполнено по этому помещению получается плинтус дюрополимер здесь мы выстраивали стену из гипсокартона для того чтобы сформировать нишу под встроенный шкаф-купе по к периметру помещения у нас замкнутый контур потолочного карниза. Также в этом участке возведен участок из гипсокартона под карниз, для того, чтобы на этом участке в зоне шкафа карниз у нас не прерывался. Также на этот объект мы изготавливали мебель. Здесь у нас тумба в зоне входной группы с зеркалом. Здесь мягкая зона, на которую можно сесть, переодеться. Здесь вешалки быстрого доступа. Дальше на полу у нас полностью по, всему, по всей площади квартиры уложен кварц-винил. В этой зоне изначально от застройщика у нас располагался щит на всю автоматику, которая отвечает за электросети на этой квартире. Мы его перенесли в гардеробную комнату. Перемещаемся в спальню. По спальной комнате мы чуточку сформировали дверной проем. Здесь мы возвели стену из гипсокартона традиционно, в которой у нас расположился вот такой большой Встроенный шкаф, но это не купе, это распашной. Здесь у нас э, фрезерованная ручка, за которую мы можем браться. Дальше у нас здесь полки, показывать мы не будем. Здесь у нас идут выкатушки. Вот, сверху у нас есть антресоль. Антресоль у нас идет с типонами. В этом участке мы также формировали полностью э, нишу из гипсокартона, для того, чтобы вот этот э, карниз по периметру всего помещения был замкнутым контуром. С этой стороны у нас собрана вот такая а, выступающая стена из гипсокартона. Она у нас идет как декоративный элемент, а на который будет располагаться телевизор впоследствии. Напротив кровать, здесь у нас прикроватные тумбы. А, зона за кроватью сделана вот такими молдингами а, под золото. Конкретно под этот проект их делали. Значит здесь у нас светильники, здесь свисающие с потолка, там у нас прикроватная бра которая ставится на треноги. По стенам покраска, флизелин. Здесь у нас есть участок стены, на котором есть узор. Это декоративные обои. Дальше консоль мы также разрабатывали здесь для этого помещения. Тоже специально по проекту. Здесь все выкатные ящики для полноценного хранения всего необходимого. В этом доме нам заказчик говорит о том, что с излишком много всего с точки зрения площади и с точки зрения мест. Для хранения но изначально так проектировали с этой стороны в зоне окна у нас также расположились декоративные обои это у нас идет они с бисером так же как и в той зоне зона кондиционеров и здесь у нас расположились шторы внутри ниши и там у нас стоит моторизированный карниз то есть он управляется с пульта разъезжается сдвигается шторы для чего это сделано этаж у нас первый вот вы можете заметить что я стою на уровне собственно говоря земли это у нас ЖК жогина в зоне окон, где у нас установлены карнизы, также выполнена небольшая фальшка из гипсокартона, для того, чтобы по ней полностью прошел карниз, как я говорю, непрерывным контуром, чтобы нигде не прерывался. По помещению у нас, как я сказал, уже есть разновидность освещения. Это как бра свисающие, это у нас на три ноги, это у нас свисающие в другой зоне. Есть линейное освещение, лесть, люстры. Все это управляется проходными переключателями, они расположены в прикроватных зонах для удобства пользователя то есть мы можем оставить бра выключить центральное освещение также выходя из этого помещения мы можем выключить свет внутри данного помещения по ванной комнате что у нас здесь чуточку перенесли дверной проем чтобы у нас было место достаточно для того чтобы расположить вот такую большую здесь тумбу подвесную с раковиной с этой стороны мы сформировали нишу со всеми инженерными коммуникациями и, собственно говоря, с инсталляцией. Напротив у нас расположилась достаточно большая ванна от стенки до стенки, что позволяет пользоваться комфортно с точки зрения не подтекания, не затекания вообще абсолютно никуда. И за ванной у нас здесь идет инженерка от застройщика. Там у нас идут вентоканалы, это первый этаж. Там идут вентоканалы, там идут канализационные стояки. Мы немножечко это все сюда выдвинули. Вот, для того, чтобы поставить ванну от стенки до стенки и, соответственно, сделали ниши а, как вы можете заметить, у заказчика здесь стоят шампуни сделали подсветку здесь, сделали подсветку ног а, ну, это уже больше так для красоты, конечно с точки зрения удобства здесь это только вот эта ниша а, если вы что-то в ванне делаете вы можете спокойно встать к ванне а не впритык ногами из удобства а, по мебели мы здесь тоже изготавливали под объект у нас здесь есть выкатные ящики с получается фрезерованными ручками здесь у нас идет на типоне вот такое зеркало шкаф которое можно открыть с этой стороны мы полностью закрыли низ это у нас на постоянку закрыто, вот этот участок, но из плюсов какое, смотрите, мебельное решение. Мне как-то писали, что не практично закрывать мебелью, потому что это ванна, она разбухнет и все прочее. Здесь у нас стоит МДФ в пленке, если у вас никаких подтеканий не будет, у вас абсолютно ничего не разбухнет. Из удобств, смотрите, сверху у нас здесь расположилась техническая ниша. Вот таким образом она выглядит. А внутри, внизу, там, да, у нас, как обычно, получается, вся инженерка подходит. Так вот, чтобы был доступ до этой инженерки, тут достаточно скинуть кнопку «Унитаз», и у нас вот эта панелька она уже отходит. Дальше по этим панелькам такая же история. То есть их можно сдемонтировать в случае любой аварийной ситуации. Если что-то будет, или управляющая компания попросит доступ вот до вот этих всех участков. Здесь, как вы можете заметить, шкаф под хранение достаточно вместительный по объекту вы можете заметить тоже также у нас выполнено все в золотом цвете по желанию заказчика значит смесители зеркала вплоть до того что полотенцесушитель гиг-душ тут все до мелочей сделано так как хотел заказчик из ванной мы перемещаемся с вами во вторую спальную комнату что у нас сделано здесь также чуть подвинули дверной проем для того чтобы его полноценно сформировать Здесь у нас выполнена стенка из гипсокартона, она выполняет декоративную функцию. На ней у нас также МДФ пленки сделаны, такие щиты, сделана подсветка стены. Тут несколько видов освещения. Есть центральное освещение, это люстра, есть линейное освещение в гипсокартоне на потолке. Также есть линейное освещение в зоне вот этого дивана. Напротив вот этой панели, по диагонали точнее, у нас есть также такая же декоративная панель. Панели изготавливали здесь мы под этот объект, а мебель заказчик приобретал вот это уже в какой-то сторонней компании. Чуточку не в проекте, но почти-почти мы зашли, так как и хотели изначально все реализовать по помещению потолок гипсокартоновый, также по периметру всего помещения у нас выполнен достаточно широкий карниз, нигде он не прерывается. В зоне окон у нас собрана ниша под карниз. Здесь у нас он походит по гипсокартону и уходит также. То есть достаточно сложная геометрия, но тем не менее реализована очень красиво. Сейчас мы переместились в кухню-гостиную. С этой стороны у нас расположилась кухонная зона. Здесь у нас обеденная зона и там у нас гостевая зона с просмотром телевизора. По кухне будет отдельный обзор. Но что мы здесь сделали по ремонту? Значит, выстроили стену из гипсокартона, за которой у нас вот расположился кухонный гарнитур. То есть, смотрите, стенка выстроена, гарнитур у нас стоит четко с этой стеной. Также по потолку у нас выстроен короб, для того, чтобы можно было карниз потолочно пустить по всему периметру помещения. И кухня у нас стала, чтобы под потолок не выпирала. За пределы карниза также и внутри она у нас не была. Стены здесь под покраску. На полу у нас также, как и по всей площади, кварц -винил, На потолке гипсокартон. А по освещениям. Есть освещение на рабочей зоне у кухни. Есть освещение две линии. Вот в этой же опять в зоне между кухней и подачей на стол над столом у нас есть вот такой светильник, который свисает. Здесь у нас опять также потолок делится световая линия подсвечивает эту зону. Есть прямоугольная световая линия напротив просмотра телевизора точки. И в этой зоне также у нас есть небольшая такая люстра. Освещение управляется с этой зоны, то есть включили выключили. Также по помещению у нас есть здесь два окна. Одно окно напротив входа, второе окно с выходом на балкон и последующую террасу. И как на всей квартире, здесь установлены электрические привода на карнизах для штор для удобства пользования. Смотрите, как я сказал уже, это этаж первый, да, и вечернее время... Ну, желательно задернуть чтобы по всей квартире не бегать, не задергивать. Есть вот такой пульт. Вы на него нажали, выбрали позицию, какую вы будете задергивать, либо раздергивать. Вот, можете нажав, чтобы ваши шторы разъехались, либо обратно съехались. Полностью моторизированная схема достаточно тихая. Меня это порадовало на самом деле очень. Вот. Здесь две шины, одна у нас шина ткань, ткани, вторая шина это у нас тюль, также по всей квартире. И мы можем спокойно переместиться на балкон, который здесь есть, и дальше у нас идет терраса. Сразу у нас виден двор, что на этой террасе можно делать? Можно поставить электро приготовить себе обед или ужин. К сожалению, на таких террасах не разрешают разводить на мангале что-то на полноценном с точки зрения безопасности. Здесь у нас балкон, он у нас холодный, на полу у нас уложен керамогранит, дальше у нас идет террасная доска и вот здесь такой небольшой полисадничек. И у нас заказчица как раз разводит здесь Различные растения, так сказать, тестирует. Сейчас вы видите готовый обзор всего ремонта с установленной мебелью и всем прочим. Но на самом деле история этой квартиры, она достаточно длительная. Мы не сразу, не сразу этот ремонт выполнили в таком качестве и с мебелировкой. У нас здесь подвела та строительная бригада, которая выполняла работы на объекте. И вот если бы мы были посредниками, мы бы, наверное, вместе с этой бригадой отсюда и убежали. Но мы взяли на себя ответственность изначально, как я говорил, и доводим всегда до конца, до конечного результата и ремонты, и мебель, и все прочее. Так вот, чтобы в цифрах вам понять, мы потратили, я сейчас по шпаргалке посмотрю, 4 месяца мы платили за аренду квартиры нашего заказчика по 45 тысяч в месяц, то есть мы отдали за 4 месяца 180 тысяч рублей со своего кармана, чтобы заказчик мог проживать в другой квартире, а не в этой. То есть там 184 тысячи 500 рублей. Как мы подумали, что это самая дорогая квартира в мире. Вот. Потому что мы снимали квартиру посуточно. Мы не знали, насколько у нас затянется весь этот процесс, очень сложно было здесь с поиском новых бригад и тех людей, которые готовы были встать на доделки. Значит, мы вернули заказчице 216 524 рубля за те двери, которые ей не смог поставить поставщик. Там, в период пандемии, после пандемийное время, был момент, когда что-то приходило не то, то дверь пришла не та, то размер пришел не тот. В общем, не стали долго думать, вернули деньги заказчику. 216 там, тысяч рублей, но поставщик нас не сразу рассчитал, и мы потом у поставщика на протяжении там, порядка 5-4 месяцев выбирали это все материалами. Вот. И за переделки на этом объекте мы заплатили сверху еще 310 тысяч, чтобы завершить объект. То есть объект у нас получился минусовой абсолютно, но вопреки всему этому мы объект завершили. И такой объект у нас не один, потому что бригада, та которая работала на этом объекте, она еще вела... Параллельно еще два объекта, и один у нас до сих пор стоит сейчас в переделке, и мы его также переделываем. То есть, сверх договора мы ушли на такие просрочки, там, я не помню точно в цифрах, но где-то под год, допустим, да, чтобы завершить полностью, вот как вы его видите, в таком виде, там, со шторами, с, с мебелировкой, со всем прочим, примерно еще сверху. То есть, мы зашли на объект и начали все заново переделывать. Так вот. Чему научила нас эта ситуация? А, вот кон конкретно, когда у нас работает одна бригада, теперь у нас на объектах работают а, узкие специалисты отдельно. Электрики, сантехники, штукатуры, малиры, гипсокартончики, потолочники, половики, дверщики. И все-все-все-все-все. Мы раздробили этих людей, даже раздробили до того, что а, у нас на электрике бьются на те, кто делает светодиодное освещение отдельно, и электрики, которые занимаются именно... Слаботочными сетями, которые протягивают полностью Wi-Fi и радиопланирование по объекту делают. И электрики, которые делают силовые линии. Для того, чтобы мы четко могли выследить тот участок, кто где облажался. И чтобы это не было вот такими длительными сроками для нас для заказчиков и потерей финансов. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеообзор вам был интересен. Но пишите комментарии, ставьте свои лайки. До новых встреч. Пока.